Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София. Мы продолжаем этого жуткого мессенджера. Господи, мы его продолжаем. Эта игра настолько мне нравится, что я не могу закончить ее проходить. Я не знаю, куда нам нужно идти. Я даже понятия не имею, где я, где... А, вот я. Мне нужно куда-то вниз. Судя по всему. А, господи, я... я... Ну, началось. Я, я куда не закончу эту игру. Ей-бог закончу. Вот я должна ее закончить. А как. А как. А! -а, -а! Твою мать! Я дебил! Надо же ведь вот эту вот дверку открыть, я а ее не сразу заметила! Так, проходим. Так, братаны, уйдите! Это еще не пусть на время, да? Да-да, ну конечно же на время, а как же иначе? Иначе это было бы слишком легко. Да что ж ты будешь делать? ха Ой, тут же все это. Да, вот, вот, вот, вот все очень нестабильное. Нам тут это... А вы за мной прям бегаете? То есть прям конкретно, прям уверенно за мной? Зато музыка какая. Представляете, сволочи за мной бегают. Прям конкретно за мной. Так, не кана, это там версия, нам вот эта версия нужна. Так, так, всех убить, всех убить. Так, тихо, подожди, подожди, запрыгай. Полетали, ладно, сейчас мы все сделаем. Все будет, все будет нормально. Так, тихонь, тихонь, этих обидеть. Господи, они так смешно падают, я прям не могу. Ай, ай, ай. Так, спокойно, тут все нестабильно, все ненормально. Так, мы должны держаться Этих надо убивать Побежали, побежали, побежали Быстренько, подождите Надо не спешить Надо взять себя в руки Надо собраться И херачить, спокойно Не торопимся Делаем все четко Блять, блять Сказала я и запрыгала на так, все. Он кинул. Пошли. Убиваем. Идем дальше. Четко. Делаем. Движемся. Четко. Разборчиво. Не туда. Ладно. Вот. Бля. А муха это как-то. Так. Оп. А, да вы прикалываетесь, серьезно? Будет ли? Ты Подождите, под, под... подождите! что -то -то, то то У меня я поняла, как это работает. Ну... Что, блядь!? То есть, мне нужно было сделать вот так вот Уйти в прошлое, чтобы пройти через.. Тущель, что ли? Что, блядь? Зачем так сложно? Ааа! Я же эту игру брала, чтобы расслабиться Блин, опять что-то Бегают, чебрек. то всем надо Так, ладно Значит, делаем вот так вот Так, открываем, прыгаем Блять, ну, нет Открываем Открываем Мать Открываем, припляемся к стенке Перепрыгаем вот так вот И движемся туда, куда нужно Да Здравствуйте, страдания Давай Ладно, не страшно, сдохнем так сдохнем так. Опа, по всем. <с> Ударили по всем. тихо спокойно. Так, этих ребят сейчас опять нужно убивать быстренько. Так. Все, аккуратно. Четко. Нужно сработать четко. Так, так, так, так, так. Оп. Опа, есть. Вот, вот, вот. Чёткая работа! Твою мать! Вы прикалываетесь надо мной! Так, бежим, бежим! Бежим так! Да, да... ладно вам, а! Да, да. Пошли отсюда, короче, просто пойдём отсюда! Да вы издеваетесь надо мной! не не не не Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Кажется я поняла как это все делается Сейчас погодите погоде вот вы суки Да ладно! даже сохраняшку мне там не дадите с сволочи нет, я, я не могу! Разработчики вы твари просто. Я не могу. Так, по подождите, так. Не сдохнуть! Не сдохнуть! Ну Нет! За что? За что? Почему я в эту игру играю? Почему я продолжаю в ней играть? А почему я такой дебил, господи? Ну за что? А! Хватит. <свят> <свят> <свят> Зачем? <свят> не, я так чувствую, что это реально, походу, будет последней серии, потому что то, что тут происходит, то это уже как-то неадекватная сложность, мне кажется. Ну, по крайней мере, она не для меня. Я могу там что-то перетерпеть, ну, блядь, некоторые моменты тут. Тут они вот просто, они реально не какие-то вот прям, ай, ай, яй, -яй. очень сложно, короче, блин. <смех> <смех> Наверное, как-то да, четко нужно аккуратно проходить. Но я не из тех, знаете, людей, которые вот эти могут отличиться. <смех> они? Что туда то бегают? Я не из тех людей, которые вот могут спокойно проходить игру. Нет, я слишком эмоциональна. Мне нужно порать, там я не знаю, беситься, потупить. Мне нужно поторопиться, потому что в смысле не торопиться, нужно поторопиться. Опа. Так продолжить. Как? Меня бесят соблазнила, хотя, в принципе, я могла бы ее уже на обратном пути подбирать. убирать. Оп-оп, вот а так. Это, конечно, звездец. Что ты еще? Тихо-тихо-тихо. Парень. Так, нормально, справились. А это пипец. <свист> <свист> То есть она когда должна удаляться? Тут ну, чуть-чуть не хватило. Ну что ты, ⁇ -мо ⁇ Ну чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. <свист> И ты меня плела. прекрати. Боже мой. Боже мой, вы еще это твари прыгает, прыгаете, прыгаете, Тут всякие. Давай, прыгай, ну. Так, да да да Ладно, справляемся, справляемся, терпим. <м vive> <музыка> твари. Так, держаться, держаться, держаться. Давай! <музыка> да блин, ну почему я не долетаю до этой твари? Фука! За дверь, скажи, Вот это вот я сейчас Он сидит, рудает. Это вот я Звук, есть камера, есть болезнь Жизни у вас нет, у вас ничего нету Сейчас Страдаю Я СТРАДАЮ Так вот еще. Еще вот так вот я сделаю. Да. Все. О, господа, ты куда-то. Чувак, я тебя понимаю, я тебя так понимаю. Есть только зло, как я тебя понимаю просто. идите в жопу, в жопу идите. И выйдите в жопу. Да! Все, все будет. <смех> залезла, залезла, залезла, залезла, залезла. Сейчас мы справимся. Чпонь. В морду, морду, в морду ему! Чука, блин. Ть, ть, ть. прилипает к этой двери и не хочет от нее отлипать. Эть, хорошо. Боже мой. Где сейф, ёб вашу мать? В смысле нет? Вернись! Где сохраняшка? Вы как бы... Вы адекватные, нет? Тихо, тихо. Сейф, сейф! Я сохранилась! Я сохранилась! Слышали, козлы? Я сохранилась! Пошел вон отсюда! Я сохранилась, правильно? Сохранилась! Вы идите нахрен! Это что? Вот смотрите, это мы на карте находимся, да? Тут еще вот влево там какая-то мор... Что это блин такое? Причем это не одна у нас такая штука. <с> Больше я не понимаю, что это такое? Но это надо в будущем туда проходить, походу, да? Да вот так вот хорошо попаду. Плевки, ну давайте, летите уже. Вот я вот стопудово, вот если я пойду что-нибудь делать, вы будете мне мешать. Я вот прям вот. Уйди, уйди, уйди, ящерка. И ты пошел бы. Вот. Так. О. О, вот же, вот же тупарь, вот они мне сильнее всего мешают. Так, вот это вот, да, мы переходим в будущее. Да, спускаемся. Потому что мне интересно, что это вот за морда там. Я хотя бы смогу до тут добраться? ну как, подождите, надо это да? Сука! Сейчас, подождите, подождите! Сейчас мы попробуем наверх добраться. Так. И теперь вот так вот. Заби... За... Да прекратите! Вы сколько можно надо мной изделать! Какие-то попугаи полетели! А, там смерть! Вы прикалываетесь?! Мне нужно на попугаях туда улететь. Ледяное яблоко, или что это? Мне дальше надо пройти, господи. Эта игра давно издевается, сука. стой, подожди. Подожди, не умирай, брата! Подожди. что это за стены? Что это такое? Это дверь какие-то? В коридор нормально.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 Тихо, тихо, Ну посмотри на это, ну посмотри Ну как я это буду проходить, скажи мне, пожалуйста Пес какой-то Завести меня до истерики, а вот так вот очень Легко и просто Нет, нет, нет Сука, живи, живи, тварь Живи, подонок лететь, лететь, говорю, лететь, тихо, аккуратно. Пролетаем. Пролетаем. Тихо. Тихо, тихо, тихо. <связать> <связать> Господи, что это? Что это? Что это? Что? Я только что взяла, скажите мне, пожалуйста. Идите нахер. Вы серьезно? Ну ладно. Тут хотя бы, хотя бы так Хотя бы на этом спасибо Блин, это до сюда пока дошло чуть... Мне опять-то их летать Полеты Идите нахер, ну как Да вы прикалываетесь Сейчас, подожди Подожди, подожди, подожди Вот, все, долетело Летите дальше брачуди, братуны, летите Боже мой, а что я взяла-то? Что это было? Что это такое? Подожди, а где-то у нас есть предметы. Это, это... Нет, это не то. Вот это что? Фрагменты сломанного предмета, может быть, его можно снова собрать. части маски, вуду. А это надо? А, подождите. Что ты, блядь? Это жить не надо. Это для этого самого... Для этого Для него же перья соберет да, Так это кажется, они будут очень хорошо смотреться Вместе с Маской Вуду, да чего это Я хер знаешь, ты знаешь Что-то как-то не особо мне хочется Теперь как-то Ну Босс, мы главного победили, я молодец уже сейчас опять появится, да, козлина? Да, <смех> он опять появился <смех> Козёл, иди отсюда Уходи Да, не Я <смех> ну, <сейчас> заберусь туда И <смех> <Я> убью его <смех> Я убью тебя, Лодочник. Да, подожди, вот Вс. А, дальше по сюжету Ко который я так чувствую больше продлевать не будем ну его нахер тут куча частей этой маски Вуду. Фу-фу. подожди подожди подожди подожди подожди подожди подожди подожди подожди подожди так, ящерку хорошо, она сталкивается вот так вот, просто хлобысь, и все, и улетела. Знаете, как я забираюсь по этим фонарям? Я жму просто тупо на все кнопки, и мне кажется, это самое лучшее. Папакеда, чу чувак, ты че? Он что живой там бегает. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Хать, хать, ть, ть, твою мать. Не попал. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Все, все, все нормально, все нормально. Ой, братан, прости, прости, пожалуйста. Я что-то это психанула слегка, стукнула, стукнула одного маленького. Боже мой, я сейчас вот просто тут вот так. Так, ну вот тут я поболтать не могу. Вот, кстати, один из посохов наших. А, мы, мы кстати, набрали очень много осколков. Давайте-ка мы смоемся слегка, смоем наше бабло. А это что? А -а, -а, а, а это мы типа украшаем их так. Ну давай, давай еще. Боссы, ой, там по две такой дискач на заднем фоне, я прям не могу. Заглубь... Вот эта приглушенная музыка. Да, вот эту тварь возьмем, да. Копче, на это. ха ага. Да, нормально, сойдет. Вот он как раз там уже, вот он, да. Игла гриб гребаный, тварь поганая. Столько у меня кровушки мои выпил, тварь. Пойдемте дальше, ладно. Отдохнули немножечко, можем продолжать. Так не, не так кнопка? О боже мой! Все еще впереди. А у меня уже это. Да, Даю А? А мне, уже, а мне уже глаз дергается, знаете, мне такой. все, дын дын -ды -ды. вс ⁇ пошло, пошло. Про -про -про Процесс все, вс ⁇ капец. Да. У мышка, что-то бешает, что-то ей там надо. Ох ты, ⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇ мыши, мыши, мыши, крысы. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А, -а, -а, -а, -а, -а, а, -а, -а в смысле? Я прям не знаю, блин, это прям меня выморашивать нет. А, -а, -а, а! Еще промахнуться мимо крюка самое, но. Замечательно, замечательная идея, да, прекрасная идея. Интересно, мы сегодня этот уровень вообще пройдем, мы его осилим. Я сомневаюсь. -моё. Что за поганая херня? Оп! Я решила быть Немножечко повнимательней И вот в в Чем это обернулось Так, аккуратно Аккуратно Так, так так, так... Вот! А? Нет! Стой, стой, нет! Хм... Как довести человека... Когда там уже конец? Когда заканчивать? Когда там время уже выйдет? Сука. А, стримы еще идут. Какому стриму? Ну, блин, у меня уже по ощущениям, что это стрим идет какой-то, я не знаю. Так, спокойно. Так. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Сюда. Так, так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Давай, выше. Выше, выш, стой, стой, стой, стой, стой, вот сюда. Спокойно, спокойно. Блять, мышка, мышка, не надо, мышка. Ой, ой, оно еще и падает. Тварь какая падает. Прекратите, что вы делаете? Зачем вы так издеваетесь? Твою мать. Мне еще и в прошлое нужно перейти. А, а, а, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Мышка пошла вон, пошла вон мышка, не до тебя мышка Сейчас, подожди Тихо, тихо, тихо, тихо не туда Туда не туда Дошла, дошла, дошла, дошла Дошла, дошла, дошла Куда дальше? Бля, у меня глаз дергается, я не могу прям Все, довела меня игра А внизу смерть а, Да, внизу смерть там... Мне вот по этим вот какашкам прыгать Ах, они хотя бы не падают. Спасибо. Хотя бы, наверное, спасибо, спасибо, что они не падают. Серьезно? Попугай, ты, ты, ты. ха ха Ой, лошара. Тихо. Попугай, алло. А, ты же дуть на меня будешь. Подождите, подождите. Так, ну этот просто танцует. А, а этот, а этот тут что? Ах, вы твари, а? Так, подожди. И оп, мне туда получается, правильно? Да, хорошо, идем. Хорошо, продолжаем, продолжаем наш... Это мы уже наверх куда-то собираемся. Ага, а вот и наш Фабианы. А какая пунктуальность, гонец! Значит, это и вправду ты. А мне казалось, что ты погиб во время взрыва в преисподней. <смех> По-твоему, этого достаточно, чтобы избавиться от меня? Я ведь уже говорил тебе, Писарская, ты отроди, Пис... да? Да-да. А что быстрее меня никого нет? Сейчас отпусти, Фабиян и исчезни, демон, или я снова одолею тебя. О, я не стал бы заставлять тебя проделать весь этот путь только ради очередного поражения на дуэли. Видишь это магическое семя? Оно уже почти наполнилось энергией Вуду. Когда процесс завершится, посмотрим, кто посмеется последним. Энергия Вуду? В этих краях страх можно преобразовывать. Уж что-что, а страх... О, этот ресурс, добываемый из этих кров, просто не исчерпаем. Чтобы полностью зарядить магической семьи, я должен их как следует напугать. Так что мне стоило бы тебя поблагодарить, ведь этот путь привел тебя прямо в мою ловушку. И в данном случае ловушка ⁇ это алтарь Вуду. А теперь не двигайся, гонец. Впрочем, у тебя все равно не получится. Так, нас принесут сейчас в жертву, что ли? Или нам все-таки нужно собрать эту гребаную маску Вуду? Ой, наконец-то у нас появился темный конец. Сердце огненной горы ждет вас обоих. Именно там я расставил идолов Вуду у чары которых прекрасно подходит для борьбы с демонами алчности. Подберись к достаточному количеству идолов, и темный кварбл будет повержен. Потерпи, пор... Потерпи поражение, потеряешь своего защитника, а в результате окажешься в полной власти темного гонца, что будет стоить тебе жизни. Посмотрим, как ты далеко зайдешь в гонке с собственным вторым я, ниндзя. Это тебе с рук не сойдет! У ситуации есть и светлая сторона. Тебе не придется наблюдать за тем, что сейчас произойдет с фамиянами. Ох, не нравится мне все это! Совсем не нравится. Пожалуйста, спаси нас! Довольно, нытья как там говорилось ах да удачи тебе гонец муха э, так совсем не круто и где тебя носила я больше никогда не стану говорить с, э, с этой пиратской рожей слушай мы можем это предотвратить не хотелось бы мне бы не хотелось умирать и скорее идем мы теперь на время, что ли, даже как-то драссу? Этот наряд, должно быть, он из клана, где меня обучили облачному шагу. И это может означать, что... был! Чё? Эй, монахиня, кажется, мне удалось найти еще одну подсказку, касающуюся сектантов. Первопытный страх подождет. Думаю, мы достигли одной из тех разбилок, о которых говорил пророк. А? Тогда где появляется этот кварбал? Да, пожалуй, во всем этом есть некий смысл. Пожалуйста, посмотри за ними. Приступаю. Музон сейчас скачать начал прям жестко. Куда попёрлись? Ну-ка. Так, тихо. Тихо, тихо. Это моё. Ага. Сука. Серьезно? Вот так вот прям? Тихо, тихо. Мы, мы все сможем. Так, спокойно. Сможем, сможем. Тварь, бляха муха. Э, так нечестно, лё. Это твою мать, он не полез наверх. Сука, нет. Все плохо. Все очень-очень-очень-очень-очень плохо. А -а -а! Иди нахер. Иди нахер, чувак, нет. Чувак, иди нахер. Да пою же мать. Я не успеваю. <сёк> Ладно. Ладно. Так, она меня защищает, да? Давай, жми! Давай, жму! Да, сука, давай! Я попыталась дотуда, да, это самый долететь, не получилось. Да, успела. Мой удар. Блин, ну тут нечестно, блин, у меня вот эти, блин, гребаные лягушки. Как, как, как, как мне пройти мимо них? Тихо. Отлично. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Твою мать, я не могу через это проходить. Да идите вы в пень! Ежим налево, сука, ебаные мыши. Я не могу с этими крепанными фонтанами. Да, ⁇ -мо ⁇ Пожалуйста, давай, давай, давай. Я верю в тебя, давай. Давай, давай, давай. Есть. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Так. Прям... Прям бесит, не могу. Прям... Ты что такая ласковая, не пойму. Попробуем еще раз. ла... Тварь, поганая, я тебя сейчас... Давай! Есть! Я взяла. Пока. Есть. Так, но ну это не сложно. Идем дальше. Пока я не могу прям тут. Ну не получается у меня. Ну тут еще кое-как. Еще куда не шло. Так, дальше. твою мать я не знаю опа Твою ж мать! Да твою ж мать! Ты дебилу кусок, давай! Охренеть! Он просто уехал на лифте, это нормально, нет? Не, ну это как вообще? Он просто уехал на лифте, алё! Где честность? Понимаю просто. Ладно, сейчас я сосредоточусь вообще прям. Спасибо. Пожалуйста, пусть будет последним. Ладно, да ладно, ебать, где мои наушники? Да ладно, блядь, да ладно, ладно. Куда, куда в смысле, что, что происходит? Да, подожди, подожди, куда какой? Куда чё? Да ладно, блядь, да ладно. Что случилось? Чат. А, текущая локация. Ну что это я тут делаю? Я очень, я не очень-то понимаю, что происходит, но настоятельно советую тебе в этой гонке со своим злым близнецом выложиться по полной. Есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Не без этого, но все же тебе просто необходимо вернуться в погоню за темным гонцом. Вот спасешь мир, тогда и будет тебе история. Спасибо, спасибо, спасибо, братан. Это очень... У меня болит ужасно большой палец просто вот этот вот, потому что я вот этот вот... Вот-вот-вот, я на крестовину играла, блин, я просто все болит, я все, я устала. Я озверела уже. Итак, гонец побеждает в гонке. Все кончено, демон. Твой план провалился, а сейчас освободи пленников. Тише, тише, не будем торопиться. Ты снова пляшешь под мою дудку, ниндзя. Че? Чтобы в полной мере воспустить потенциал темного гонца, сначала его необходимо избавить от его демона-алчности. О, как же я ждал этого момента! А теперь, мой темный гонец, нам с тобой пора сделать свое дело. Что еще и босс будет? Вы меня решили добить тут. Где мое кольцо? Надо его вернуть. Воу! Вот это дело! <свят> а, -а, а, я знал. Ох, все это очень нехорошо. Я сейчас. <свят> <свят> я все понимаю, но даже если свиток был каким-то образом скопирован, это вовсе не означает, что они могут. Так, так, так, это же наш лавочник. О, так ничего не выйдет. Что? Конечно, если мы сделаем дело, нам удастся одержать победу. О, невзякого сомнения, это просто головной убор этого парня. Ну так почему бы нам не сделать дело? Слушай, если речь идет о схватке с могучим боссом, я только за. Но вот комментариями о Моде, стиле я одну очень серьезно. Он же любит вот эти вот шапы, шляпу, вот эти вот. Так, минуточку. Ну да? Mm. Да. Что ж, настало время шоу. Ох, ⁇ б твою мать. Что сейчас будет? Мысли? Как драться, а защищаться как? Ага. Ага. Подожди, а уклоняться как в какую сторону? Так, не в ту. Ну давай. Ах, ты же, блин. Ага, я могу только уклоняться, поняла. Да в смысле я же уклонилась? А в какую сторону надо? О, пробила? А ч ⁇ а чё такое он плохо пробивается, не пойму. Что то я вообще, я не врубаюсь. А защищаться, есть у меня защита какая-нибудь? У меня только два удара и все. А, то есть это надо ждать удара и уже после этого пробивать его, да? А что, у меня сильного удара нету? В смысле? Ну, как мы его... Тихо! Замахнулся он там. Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Тихо! Соб... Собака! Сейчас, подождите! Сейчас все будет, сейчас все будет, сейчас все сделаем Так, тихо, следим за ним, не спешим Да почему? Я же уворачиваюсь Куда уворачиваться надо, я не пойму А, вот так он защищается, господи. Наверх он защищается, оказывается. ё -моё. А как от этого уворачиваться? Он от этого не уворачивается. Э, братан? Ого, какой мощный аккаунт. Хочешь покажу тебе пару боксерских приемов? Да! ж, там повезло, твоя защита по умолчанию внизу. Ты блокируешь обычные удары в живот. Посмотрим, что он сделает дальше. Прямо в лицо. Давай блокируем следующий удар. Перемести в защиту выше. Удерживай Л. Наверх ее, да, надо? А, больно, как видишь, некоторые удары нацелены одновременно и в лицо, и в живот. А потому их невозможно блокировать. Но это не значит, что мы не можем уклониться от них. В данном случае все пространство справа в зоне его апперкорта. Удержался, чтобы уклониться влево, там безопаснее. А, то есть в, в, в другую от него сторону. Окей, их противоположно. Этот комбо-удар не пройдет замены. Так, считывай сигналы, ты научишься не сразу Но поверь, прежде чем применить какой-либо прием Враг невольно даст об этом знать В данный момент он собирается применить Свою первое комбо Два нижних и два верхних. Да вы прикалывайтесь, это запоминать Первые два блокировать легко Просто опусти L и мистический голен защитит От твои потроха Нажми А, чтобы продолжить А вот сейчас последние два удара в голову Удерживай L, чтобы поднять свою защиту Это что еще было? Он еще и глаза мигает. Особенно раздражать его нельзя, блокировать, и уклониться от него тоже. В смысле? Пропрыгнуться, удержал чтобы ускользнуть от удара. Ты серьезно? А вот и совет, который может привести тебя к победе. Успешно уклонившись, ты оставляешь противника открытым для парочки мощных ударов. Глуши его и примени собственный комбо удар, пока он не отчухается. Теперь нажми X. Вот так, твой враг оглушен. А эти звездочки обозначают количество свободных ударов, которые ты можешь ему нанести, пока он не способен блокировать и уклониться от них. Давай ударим его справа в живот, нажав А. Теперь в лицо. Удерживай Л, а потом нажми... «Э». Удар справа, удерживай... Справа. Так. Это прям чемпион? Нет. И еще позже ты заметишь специальную шкалу, которая будет заряжаться твоих результативных ударов? Я и предоставлю тебе разобраться в настоящем бою. Ты, главное, не забывай а а в нужный момент нажимать Б. Что? А вы зачем? А, это когда она наполнится, да? Созем похоже, все. Дай знать, когда захочешь снова потренироваться. Твою мать Ну давайте Пробовать ä, Опять проигрывать Ничего не поняла, ничего не запомнила Но окей Fight. Сука Ага. А я забыла, как это... Защиту ставить. А, вот так вот. Ну сейчас уже получше стало. Я не знаю, как я это сделала, но я, короче, уклонилась, походу. Блин, это прям вот нужно... Погодь, погодь, погодь. Блядь, это. Байт". Ты Охренел? он у меня отошел. Байт. Добьем, добьем, добьем. Да-да-да-да-да, да сука, да Твою же мать! Я эту серию теперь точно конец. Получено достижение. Загибись! Я эту серию записываю два часа 4 минуты. Мать его! Уф! У нас получилось ему! Энергия в воду наконец высвобождена. ее можно поглотить. Что он несет? Разве мы только что не вырубили его? Узрейте же, как магическое семя зреет прямо нам в ваших глазах. Ага, я тоже хочу такое семечко. Чтобы ты там не... не напрати... Чтобы ты не направил против меня, демон, я выстою. О, этот рануто тобой и конец. Но ну, я вернусь. Что ж, кажется разобрались. Ох, не терпится увидеть, что он сделает семечка. Ну и чем мы пока займемся? Может быть, вы все же поможете нам выбраться? Пикник как раз уже должен был начаться. Мы умираем с голоду. Да, отправляемся на пикник. Ура! Спасибо, что составили нам компанию в нашем пикнике. Это вам спасибо за приглашение. Тут так здорово! И богу господи, неужели я прошла эту гребную игру? Если вам потребуется что-нибудь измерить, можете воспользоваться мною. А мой рост от макушки до пяток ровно полтора метра. Иди в жопу, а какого роста у нас тогда конец, простите? Неужели вы и вправду уйдете так скоро? На острове Вудулян так весело? Оф, ну и Да Тайц, пикник мы устроили только для того, чтобы получить разрешение на расписание сока из маленьких упаковок. А, на распитие. И это того стоило? Разрешение, да, на распитие. Думаю, какое расписание, мать его. Эта битва просто улет! Надо будет как-нибудь снова сделать дело. Итак, ты обещала рассказать мне историю, когда мы разберемся с этой проблемой. А, да, пожалуй, все так и было. Стало быть, хочешь послушать историю? Ладно, будет тебе история. Это история об истории. Или если еще точнее, о том, какое отношение к ней имеет одна моя подруга. Итак. Жила была одна девочка, и была у нее любимая сказка. Этот сюжет никогда не надоедал, ей каждую неделю девочка просила, чтобы ей рассказали эту сказку. Мы нередко воссоздаем дисфункциональные модели поведения в собственной жизни, так что, конечно же, где-то в глубине души малышка надеялась, что если слушать одну и ту же историю бесконечно, ее окончание однажды изменится. Дело в том, что по сути. Нравилась-то ей только первая часть этой сказки. Она звучила как-то так. Она звучала как-то так. давно давно некое страшное чудовище держало в подземелье своего замка-пленника одного фермера. В один прекрасный день дочь фермера пришла в замок, чтобы предложить этому монстру в обмен на свободу отца взяв, взять ее в плен. Фермер оказался весьма самоотверженным папочкой, а чудовище довольно разумным тираном. Так что все тут, все тут же согласились. Поначалу внешность чудовища пугала девушку, вызывала у нее отторжение, но вскоре пленница научилась не обращать на это внимания и смотреть глубже, и чудовище стало все больше нравиться ей. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что это явно был романтизи... романтизированный случай Стокгольмского синдрома, однако теплые чувства девушки переросли в истинную любовь. Но чудовище, как оказалось, на самом деле являлось прекрасным принцем, которому не посчастливилось быть превращенным в монстра злой ведьмы. И заклятие это мог снять только поцелуй истины любви. Сила нового чувства помогла чудовище вновь ощутить связь с тем добром, что еще осталось в нем. И когда расколдованный юноша стал зятем фермера, все тут же позабыли о том, что в прошлом он был тюремщиком и поработителем. Делов-то там. И жили они долго и счастливо. Конец. Ну, эту историю знают все. Конечно, но не забывай, что она моей подруги. И после определенного поворота сюжета, сказка ей нравилась уже не так сильно. Как думаешь, почему? Может быть, она считала, что чудовище круче, чем люди? Близко, По ее словам, как только принц вновь обрел человеческий облик, ей разонравился его голос. Однако она умна, похоже, она не считала правильным и логичным тот факт, что человек, которому хватило глубины воспитания, восприятие и зрелости на то, чтобы закрыть глаза на внешность облик чудовища, получить столь пустую награду красивого партнера. А может быть именно в этот момент условия сделки показались ей жутко подозрительными. Если подумать, в очередном совершенстве всегда таится какой-то подвох. Возможно, внешний облик чудовища будет дучи столь откровенно безобразным, по крайней мере, дарил ей уверенность в том, с чем она имеет дело. Это его качество было так очевидно и отталкивающе, что отношение человека, приглядевшегося к нему, могло лишь улучшаться, потому что ухудшаться попросту уже некуда. Ну а когда внешность идеальна, остается лишь медленно разрушать это совершенство, мало-помалу замечая в нем изъяны. Умение видеть сквозь внешние покровы весьма ценно и встречается крайне редко. Так какой смысл предлагать обладающим им людям нечто пустое и осязаемое? Полагаю, история это также несет в себе очень важный посыл. Чтобы его разглядеть, необходимо приложить все усилия и свое внимания, хотя суть этого посыла повсюду и читается между срок. Контраст порождает красоту. Яркая рубашка интроверта. Упаковка арбузной жвачки в редикюле старушки. Мелодичный мотив, звучащий на фоне композиции в стиле дэд метал. Симпатичные сережки в ушах человека с каменным лицом. Запах пыли, поднявшийся в жаркий летний день, когда, несмотря на яркое солнце, внезапно пошел дождь. Да, многим людям подавали все новые и новые истории. Но есть и другие, те, кто считывают все эти мелочи на инстинктивном, на инстинктивном уровне. И судя по пытливому и заинтересованному выражению твоего лица, ты принадлежишь ко второй группе. А что касается моей подруги, я предпочитаю считать, что в ее случае сказку лучше было бы назвать «Красота в чудовище». Даже не знаю, как так... Какой из всего этого сделать вывод? О, они воспринимают это слишком серьезно. Просто я таким вот особенным способом говорю этой маленькой девочке... Джиск... Чего? Дикудж... Надеюсь, это понравилось ей больше, чем если бы я спел ей день рожден... День рожденную песенку. А что касается тебя, Гонец, надеюсь, когда все закончится, то ты не придешь к выводу, что твои приключения получились бы хуже, не будет в них дополнительного задания в тропинках. Тропиках. В любом случае, каникула окончена, пора упаковать чемоданы. Увидимся на стороне А. Что, серьезно? Я прошла эту игру. Скажите, пожалуйста, что да. Эти ренку на что надо? На скоро мне придется вернуться в лабораторию. Дай знать, когда мы сможем пуститься в путь. Покинуть остров Да. Интересно, это снова нужно будет кататься, да? Я уже не помню, как это делается. Все, господи, слава богу. Мы... Епать, я ее прошла. Охренеть, я ее прошла. Я ее прошла, прошла, прошла. Господи. Я ее действительно прошла, мать вашу, прошла, я ее прошла, <смех>, прошла, прошла, прошла. Мы прошла эту грибную игру, я ее прошла, я прошла этот это! <смех> <смех> <смех> <смех> да, да, детка, О, да, детка, да, да, да, да. И спасибо вам за игру, мур, мур, мур, мур, мур, мур, мур, господи, наконец-таки это кончилось. Ой, блин. Тем временем на вершинах горячих скал доедите да, вы в жопу, нет? Прекратите, пожалуйста. Ну не надо, не надо. Пожалуйста, кончись. С ума сойти, силы, эта новая диета сделала меня таким гибким. Похоже, на то очень подумать только. А мы все это время полагались только на грубую силу. Надо тренироваться еще старательнее, Ачи. Ты совершенно прав, Сил. Приветствую вас, циклопы. Разве... Разве мы кого-то ждали, Ачи? Я понятия не имею. Кто там под этим плащом, Сил? Говори, зачем ты здесь, бродяга? Простите за вторжение, но я ищу опытных ботаников. И говорят, лучше... Лучше у вас на этом острове нет никого. Эй, а он прав, Сил. Послушаем, что ему нужно, Ачи. Чего ты хочешь, бродяга? Видите ли, я обнаружил чрезвычайно редко магическое семя, из которого при, при должном уходе непременно вырастет прекрасное растение. А? Что думаешь, Сил? Надо бы взглянуть на это семя, Ачи. Ты заинтересовал нас, бродяга. Показывай. С удовольствием. Вот. Ой, чуть не забыл. Побеги этого растения можно использовать для готовки. Мы посадим этот семечко, Ачи! Еще бы, Сил! Что может пойти не так? Ни слова больше, бродяга! Из этого волшебного сем семени мы что-нибудь вырастим! Опачки. Вот так. Что ж, было весело. Да, по правде говоря, я буду скучать по этому пляжу. Значит... Да? Когда-нибудь это приключение продолжится? Не мне решать. Впрочем, ты можешь в любой момент снова сыграть в пикник-паник. Охренеть. Это что такое? Это ведь тот алтарь, что стоял на вершине огни на горы. Так и есть, я решил, что он будет в отлично смотреться в моем магазине. А что случилось с тем монстром в клетке? Солка от него не было никакого, так что я избавился от него. Пока я планирую использовать алтарь для хранения перья в воду и частей маски, которые ты найдешь. Магия алтаря подсказывает мне, что нужно еще перья, две и части маски, восемь. Иди в жопу, я больше никуда не пойду. Ты мне что-нибудь расскажешь? Нет. Мы все прошли. Так, мы вот это вот все собрали. Мы вот это вот все открыли. Да? Осмотрим. Все, все. а... давайте с пророком попробуем поговорить. Пророк. Ну и что ж, мне делать дальше? А -а -а. Благодаря силе музыки свиток вновь встретится со своим создателем. Я, я к этой шкатулке даже близко не подойду. Если там хоть какой-то есть намек на продолжение игры, я к ней не подойду даже близко. Так, это корона. Там мы были, нас чуть не сожрали. Эй, хочешь попробовать пройти мое испытание в башне? Нет. Прости, нет. Я ничего не хочу. Все. Я, я считаю, что мы большие молодцы. Мы все сделали. У нас все получилось. Все, господи, я прошла эту гребаную игру. Я не знаю, как я это сделала. Я ее прошла. В общем, это был а-трэш садомия ПИПЕЦ ПОЛНЫЙ, короче. Ужас. Ужас. Мы это сделали, спасибо вам за то, что все это время были со мной, смотрели меня, поддерживали, а может быть и не поддерживали, может быть бились там головой об стол и ржали, орали или еще что-нибудь, я не знаю, что вы там делали, потому что я была готова в любой момент, ну вы слышали не раз, что я была в любой момент бросить эту гребаную игру, но я ее, сука, прошла, я ее добила, и я молодец, да, и вы молодцы, что были со мной, все. Господи, у меня уже 2 часа ночи и я эту игру записываю 2, 2 часа 17 минут Пипец какой-то, короче, все Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня Оставлю свои комментарии, ставьте лайки И до встречи со всеми в следующих игрушках да. Всем пока-пока